Здравствуйте! Сегодня 15 сентября пробую значит, снимать видео с телефона. Значит, время 8.20 утра. Я иду на работу и по дороге решила заснять вам это видео и поделиться своим впечатлением о сегодняшней погоде. Вышла из дома, прям. Прям красота, скажем. А, достать, несмотря на то, что мы сейчас в куртках уже ходим, уже чувствуется, да, этот э, прохладный ветерок, но сегодня он прям такой приятный, скажем. Когда особенно ты одет по погоде, более-менее тепло, то э, любая погода покажется комфортной, наверное. Вот, хотелось, хотела поделиться с вами, то есть, осенью, запахом осени, который уже у нас Не знаю, видно или не видно. Ну, здесь почему-то на телефоне, на видео так не видно желтый, желтость, вот это вот но уже явно признаки осени чувствуется но уже не признаки, уже прям осень Год вот погода сейчас 8 градусов утром днем возможно погода развеется но вид конечно очень потрясающий Сейчас вышла на набережную нашей реки что-то у меня не получается переключить вас переключить на другое видео я бы хотела вам показать обожаю свою набережную все ее красоты все кто приезжает это одна из самых наших Это вот наши три коня которые дети любят ее а постоянно на них лазет набережная Даже по-другому не получается вот. Ну, вот как-то так наши девятиэтажки, которые на набережной находятся.